Всем здравствуйте, 31 декабря сегодня, по старой доброй традиции с вороном поехали по Саванцам. Но решил я на один все-таки заехать. Подарки у меня были приготовлены на два. Ставлю я на одном, на улице у нас за 20 Ветер, в общем я пока до ближайшего ехал. Задубило. А зверь здесь вот ходит. Осинные есть. Тропки. Свежих нету. Ну прям, чтобы свежие-присвежие. Вот так вот он выглядит. Вот так вот, вот так вот. Он. Творон мой. Холодно, ага. Думал, доеду все-таки. 20 килограмм соли у меня. Думал, на один 10 завезу и на второй 10 ничего что-то никого. Будет потом потеплее. На второй съезжу отдельно. Хороший такой следышек. Встречал свежие следы. Вчерашние, лосинные тройка ходит камеру не доставал блин холодинов сейчас в общем побегаю согреюсь Высыплю и поедем мы с вороном домой время уже час дня сам замерз а еще болею так что не буду ухудшать свое самочувствие и ноги замерзли и сам что-то продувается не по погоде так называется оделся видимо но это радует я думал здесь зверя вообще нету либо так единичные следы а зверь то оказывается ходит соли здесь уже не было осенью у меня это ловушка стояла и я тут вообще как бы Краешки были, вот они видимо, землю тут была перерыва, я тут не был месяца три На том солонцете у меня соль еще лежит Этому уже, наверное, пятый год Завозил я первый раз сюда соль ворона Нет, ворон у меня был, но я на нем еще не ездил Я завез зимой, а его уже весной обучал в конце зимы 2. так что вот, грубо говоря 5 лет да. солонец зверя больше больше ходит ну ладно будем гостинцы оставлять Ну все в общем так вот посыпал половину вот сюда между бревешек специально чтобы не так все не вытоптали ну и все погоним сейчас в сторону дома потом Праздники съезжу на второй Солонец, Туда соли завезу и рогатом, я который находил, осинные привезу домой. Просил у меня один из подписчиков ему их подарить рог. Пообещал привезу, видео выложу. Не помню сейчас имя с фамилией подписчика, так что потом адрес нужен будет. Ну до этого еще неделька. И после праздников отправлю. Пока такие планы. Ну как-то так. Всех с наступающим. Главное здоровье Но Остальное все приложится. Я думаю как-то так. И пользуюсь тогда сразу случаем. Есть у меня одна просьба к зрителям либо моим подписчикам или те кто будет первый раз смотреть это видео сделать перед новым годом одно маленькое доброе дело никаких оно там трудозатрат физических финансовых либо каких-то других не понесет есть у меня подписчик ведет свой канал зовут Александр называется под прицелом есть он у меня в рекомендациях если с компьютера кто заходит, а след большой довольно, то там с правой стороны, как раньше у меня было, сейчас я не знаю, конечно, ну, вроде так и должно быть, там Борода рекомендует, по-моему, три канала, ну, в общем, а если кто с телефона, то на моем канале. Надо нажать там вкладка каналы Там тоже откроется Ну и ссылку сделаю в описании Ну ладно, ближе к делу Он еще с полгода назад Может чуть-чуть поменьше Выкладывал видео Что как наберет тысячу Подписчиков разыграет котелок На сегодняшний утро Перед тем как мы с Вороном поехали Сейчас у него связи нету Зайти проверить бы например У него было 950 подписчиков 50 подписчиков несложно сложно бы ему добавить. Канал в принципе с такой же тематикой как и у меня думаю найдутся те люди которые которым он будет тоже по душе но ну, вот такая небольшая или просьба или пожелание может быть хотя бы не 50 человек откликнется даже 10 пускай, да даже один-два, и то большое спасибо. Сделаем Александру перед Новым Годом подарочек. И он в свою очередь разыграет котелок, еще сделает кому-то приятное. Ну вот как-то вот так вот на этом буду заканчивать. Косуль не знаю, я думаю косуль дорогой поснимаю, а убегают все далеко. Ну и погода, ветер еще сильнее Знаю, градусов, наверное, 25 Вообще уже на улице По ощущениям Хотя к завтраму потепление к 5 должно быть Ну ладно, всем пока Всех с наступающим Счастья, здоровья, всем добра, пока Хожу сейчас, облизываюсь, думаю, что за вкуснятина Это сопли Оказывается Такие вкусные есть плюсы от бороды, от усов, когда в лес ездишь, когда кто-нибудь спрашивает, зачем. Говорю, в лесу живу, много времени провожу, дома чая сладкого или компота попил, хлеба поел и полдня потом можно усы облизывать сладко. Ну и крошки с бороды доставать. Да, Ворон? Так, э, ворона хлебом угостили, ну все, погнали мы путь-дорожку в сторону дома. Буквально отъехал от Саванца. метров, наверное, 500, ехал полем, он увидел темные пятна, они уже стоят на меня смотрят. И ветер практически на них. Ворон не толкаешься. Ну, чем этот молодь занимается слева. Вроде с рогами. И сзади ворона. Не знаю, что-то сейчас камера ошибку какую-то выдала. Как-то несовместима. Сейчас вроде начала писать. там вроде еще где-то один лежит что-ли или не вижу что это там вроде тоже ось ворон увидал это это это это ворон то не привык у меня так либо верхом либо когда я спереди это. Четыре штуки. Один еще лежит, я так понимаю. Айду. Это. это, это. Конечно, извиняйте. до них осталось ну чё, Горван ничего себе, да? А, сейчас шаги сосчитаю Замерзли. В общем, вот тут они были. 74 шага. Да, вон. Нам столько не вывести с тобой зараста. -то. Было бы. Так, ладно. Поехали мы домой. Батарейка почти все. Ну вот так вот. В общем, интересно все-таки поездка. Интересно, новогодний подарок лес мне подарил, хорошие кадры и впечатления и ощущения.